Куда бы на новогодние каникулы съездить, и так, чтобы надолго запомнилось? Какая разница, куда? Просто съездим в кредит. Петруха, как ты вообще попал в армию? А, по недопониманию. Это как это? Ну, однажды преподаватель спросил меня, хочу ли я автомат. Будь уверен, я добьюсь, чтобы баланс твоей банковской карты после развода был равен нулю. Спасибо, не ожидал, что ты оплатишь все мои кредиты и долги. А не гилеты, пушка! Фима, а вы знаете, какое самое грустное место на земле? Я так и думаю, что работе. <звы> Организация у нас серьезная. Сами же одним из нас обратного пути уже не будет. Выйти можно только вперед ногами. Офигеть, кто же вы такие? Пенсионеры. Простите, но ваш муж лежит в мусорном контейнере. Да, моя домоработница явно перестаралась. Когда я уходила к портнихе, то попросила ее выкинуть из квартиры все ненужное. А ежи я развёрён! Петрович, что ты врёшь? Как будто ты банкир и твой банк лопнул. Что случилось? Я 500 рублей потерял. Спокойствие, только спокойствие. А вы шикуете, я смотрю, у вас тут черная икорка. Да нет, это кусочек торта, только вот не знаем, что с этими мухами делать. Я не могу выйти на работу, потому что жена сломала тварь репро. А при тут ты? Мои! <смех> Петрович, а тебе нравятся похопные фильмы? Нет, я не люблю такое кино, когда сразу известно, чем все закончится. <смех> <смех> Слыхал? Конец света перенесли на 2039 год. Каби, я же не доживу! Себал! Бумеранг уникальная вещь! Только он способен воспространяться на то место! Откуда его кинули? На, Каишниклюш, кинь за собой! А что такое гонка вооружений? Это когда ты купил трель, а сосед припер перфоратор! Все появилось раньше. Курица или яйцо? Конечно, курица. А откуда тогда взялась эта курица? Как откуда? Из-за Это же очевидно. Эм... Ну, у людей же такая история прокатила. Они птика... Понимаешь, мне нужен такой человек, надежный, который в старости подаст спокойно. вино. Может, воды? Извини, ты мне не подходишь. Подписываемся, кликаем на колокольчик.